Бонжух лезами! Здравствуйте, друзья! Хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного салата и идеей его оформления. Салат называется «Генерал» и это моя версия его приготовления. Начинаю с того, что отваренную говядину измельчаю на мелкие кубики, выдавливаю зубок чеснока и заправляю майонезом, отправляю на пропитку. Займусь овощами. Все овощи предварительно отварила и остудила. Буду натирать их на крупной терке. Три яйца нужно будет разделить на белок и желток. Желтки и остальные яйца натереть на крупной терке, а три белка на мелкой. Они нам нужны для украшения, так же, как и свекла. Зрительно разделить ее на две части. Одна третья пойдет в слои салата, а две трети на оформление. Ее тоже натереть на мелкой терке и отжать излишнюю влагу. А еще для украшения нам понадобится белая редька. Удаляем кожицу и нарезаем на мелкие слайсы. Я это делаю при помощи мандалины. Можно обойтись и просто острым ножом. Нужный диаметр придаю при помощи стопки. Чтобы легко работалось с этими заготовками, их нужно размягчить. Делаю это в крепко подсоленной воде. Замачиваю слайсы, а сама начну собирать салат. Сразу оговорюсь, что нам нужен объем. Ведь презентация у нас в форме подарочной коробки. Я приподняла бортики своей формы еще на 3 см. Салат буду выкладывать в два яруса. Последовательностей этого салата много, но мне нравится вот такой вариант. Картошка, мясо, морковь, яйца, сыр и свекла. Слой сдамбриваю майонезом, где-то больше, где-то меньше. И так два раза. Конечно, можно сделать слои потолще и уместить все в один ярус. Но это не так вкусно и сочно. И в разрезе совсем другой вид. Готовый салат покрыть майонезом и убрать настаиваться в холодильник. Впереди у нас декоративные розы. Слайсы редьки вынуть из воды и хорошо просушить салфеткой. Выкладываем слайсы друг на дружку, оставляя небольшие хвостики. Всего у меня их 8, а затем заворачиваем их в трубочку. Вот здесь-то и пригодится размер нарезки. Чем тоньше, тем легче их скручивать. Далее внизу трубочки фиксируем зубочистками и разворачиваем лепестки. Вот такая симпатичная получилась розочка. У меня на украшении их ушло 7 штук. А теперь само оформление. Аккуратно снимаем форму и смазываем салат тонким слоем майонеза со всех сторон. Это нужно, чтобы держалась насыпка. Вырезаем из пергаментной бумаги полоски 3,5-4 см шириной. Укладываем их на салат крест-накрест. На свободное место наносим мелко натертую свеклу сверху и с боков. Это самая кропотливая работа. Я бы даже сказала ювелирная. Времени занимает немало, но результат того стоит. Со свеклой покончено. Аккуратно удаляем полоски и заполняем пустоту белковой крошкой. Если она плохо клеится, то смажьте дополнительно эти места майонезом. Ленточка на коробке тоже готова. Осталось украсить коробку розами. Красивые листья салата или свежей зелени придадут контраст белому и бордовому цвету. Розы помещаем вниз с каждой стороны и сверху по центру. Свадебный генерал готов. Почему свадебный? Ну, потому что очень уж он получился у нас нарядный, этот генерал. А теперь посмотрим, что там у нас в подарочной коробке. А тут вот такая красота. Все-таки двухъярусные слои дают замечательный эффект. И по вкусу салат просто потрясающий. Так что пробуйте, готовьте. А я вам говорю. Бон аппетит и объянтол.